Почему нам следует принимать гель алоэ вера и основные принципы его действия. Привет, меня зовут Андрей Бутин и я являюсь партнером немецкой компании LR Health of Beauty. И в этом видео мы с вами поговорим, почему нам следует принимать именно гель алоэ вера и чем вообще он может быть нам полезен. И во-первых, алоэ вера это уникальнейший природный целитель, который способен помочь нам с вами укрепить наше здоровье, наш иммунитет и улучшить наше общее самочувствие. Также гираловера содержит более 200 питательных веществ, положительно влияющие на нашу с вами систему обмена веществ, обеспечивают клетки нашего организма питательными веществами и удаляющие шлаки. Такими необходимыми элементами являются углеводы, белки, жирные кислоты, витамины, минералы, микроэлементы, аминокислоты, энзимы и много-много другое. Гель алоэ вера выполняет две главные задачи. Способствует тому, чтобы питательные вещества попадали именно в клетку, выводит из клеток шлаки. Питьевые гели алоэ вера укрепляют реакцию обмена фищет, активируют иммунную систему на самовосстановление и как следствие оказывают положительное воздействие на заболевания и предотвращают их дальнейшее появление. Питьевые гели алоэ вера важно использовать не только при уже имеющие различных заболевания, но и в качестве продукта питания с высоким содержанием полезнейших веществ для предотвращения появления заболевания и сохранения нашего с вами здоровья. Гелиаловера способствует удалению кислот, шлаков, ядов и структуру нашего организма, который они там накапливаются с годами. И теперь мы с вами рассмотрим состав гелиаловера от ЛР. И первое, это витамины, витамины А. Антиоксидантные действия, защита нашей кожи для, нашей, для нашего зрения. Витамины Е, витамин С очень в жизни важны, так как человек сам не может производить данный витамин, витамин С. Данный витамин улучшает и сжигает жиры, укрепляет нашу иммунную систему, предупреждает о недостатке железа в организме. Витамины группы Б, витамины от стресса, активизация обменных веществ, в нашем организме очень хорошо для головного мозга и, конечно же, для нашей нервной системы. И фолиевая кислота, бета-каротин, это провитамин, и наш организм из него производит витамин А. И холин, В4, очень важен для головного мозга, улучшает способность нервов передачи импульса. Минералы играют существенную и огромнейшую роль в кислотно-шелочном балансе нашего организма. Калий, против аллергии, судорог остеопороза, неврозности, повышенной кислотности внутри нашего организма. Магний против стресса, мигрени, судорога, повышенного давления и запоров. Калий против сердечного аритмии, активирует клеточное дыхание. натрий активирует энзимы и клеточное дыхание улучшает кровообращение в сердечно-сосудочную деятельность нашего организма. Микроэлементы ускоряют реакцию обмена веществ медь, железо, цинк и марганец. Энзимы ускорители и реакции всех химических процессов внутри нашего организма. Аминокислоты. Половая вера содержится почти полный спектр аминокислот. И благодаря им такие инфекционные заболевания, как хлор, заболевания бронхиты и грипп, возникают намного и намного значительно реже. Моно и полисахариды, глюкоза, ацеманан, целлюлоза выполняют важнейшие функции обмена в процессов всего нашего организма. Жирные кислоты и растительного происхождения улучшают циркуляцию крови и обладают противовоспалительными свойствами. И алоэ вера это уникальнейший природный целитель, который способен помочь нам с вами укреплить наше здоровье и защитить наш иммунитет и улучшить общие самочувствия всего нашего организма. То есть наш карниз включается на самоизлечение и в нашей реальности в наше время современные покупатели предъявляют все более строгие требования к качеству всех все чаще обращать внимание на компанию-производитель. Однако, день, когда низкопробная продукция исчезнет из торговых прилавков из-за сурсии их покупательского спроса очень, и очень далек. Но и не забываем такую старую пословицу, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. И слова алоэ вера на этикетке свидетельствуют лишь о том, что в данном продукте содержится какой-то некий возможно даже очень небольшой процент алоэ вера именно в продукте. И зачастую содержащие в продукте количество алоэ вера попросту просто недостаточно для оказания каких-либо реальных оздоровительной пользы. Однако, самих этих двух слов алоэ вера нередко почти оказывают достаточно для того, чтобы данный продукт продать покупателю. И почему это так важно? А потому, что мы этот продукт принимает именно вовнутрь своего организма. И принимаем вовнутрь алоэ вера можно предотвратить многие заболевания, продлить молодость своего организма. Но если болезнь уже проявилась, пройдите курс питьевой гелиалоиверы и результат вас удивит, даже порадует. И очень, на мой взгляд, главное правило, что в составе продукта должно быть 90-100% чистого гелиалоивера и обязательно от надежного производителя. Всем этим требованиям отвечает питьевой гелиалоивера от немецкого производителя компании LR. И какие все-таки имеют преимущества данный продукт гель-алоэ вера для нашего с вами организма? И первое, является общеукрепляющим средством для поддержания нашего иммунитета. Второе, оказывает противовоспалительный эффект. Третье, способствует улучшению работы пищеварительного тракта и контролю веса и помогает в очищении нашего организма изнутри. Четвертое, алоэ вера также влияет на активизацию обмена веществ, работу половой системы и состояние кожи, волос и ногтей. И пятое, и самое главное, что этот продукт без аланина. И какой ассортимент гель алоэ вера имеет на своем арсенале компания АЛЭР. И первый питьевой гель алоэ вера это персик, это самый легкий из питьевых гелей, он не содержит сахара и поэтому его могут употреблять даже те, кто вынужден ограничить в его употреблении, и в этом продукте Рекордное высокое содержание чистого листового геля алоэ вера, а это 98,2%. Следующий ⁇ это питьевой гель алоэ вера мед. Он содержит чистого геля алоэ вера 90%, меда 9% и витамина С 75% от суточной потребности. Следующий продукт ⁇ это питьевой гель Freedom Помимо 80. 8% чистого листового геля алоэ вера, этот напиток содержит специальные компоненты, которые помогают в синтезе коллагена, поддерживают нашу хрящевую ткань, наших суставов в здоровом состоянии. Также эти вещества положительно влияют на наш с вами иммунитет и обмен веществ. И следующий продукт это питьевой гель Севера. Это первый и единственный гель алоэ вера с добавлением именно крапивы. И ценность крапивы связана с высоким содержанием именно кремния. Активные ингредиенты алоэ, вера, гель 91%, цветочный мед 7% и экстракт крапивы. Ну и конечно, наш бестселлер. Это продукт топ-продаж топ на этот период, который охватил все наши страны. А это пандемия и ковид. Это питьевой гель иммуноплюс, который дает тройную защиту нам, нашему организму, нашей иммунной системы. Содержит 85%. Процентов чистого листового геля алоэ вера, 8% меда и 6% сока имбиря и лимона, обогащенный витамином С, цинком и селеном, который укрепляет наш иммунитет. И уникальные действия укрепляют и активируют, и стимулируют нашу иммунную систему. Ну и конечно, наша новиночка, это питьевой гель алоэ вера Асайя. И с не менее шикарным составом. А это 85% чистого листового геля алоэ вера, экстракт ягоды асайо 2,5% это настоящий суперфуд, мега полезный продукт для нашего с вами организма, который имеет на своем борту концентрат сока черной смородины, концентрат кубличного сока, концентрат черничного сока, концентрат малинного сока, цветочный мед и конечно же натуральный витамин С. Это просто бомбический состав, невероятный вкус и аромат. И так что, выбирайте свой продукт ниже, узнавайте полный состав о продукте, чем он будет вам полезен, мега полезен. Так что выбирайте и, друзья, будьте здоровы и берегите себя.